Вулкан Лонгвелли является самым активным супервулканом на планете по сейсмической активности и несет не меньшую угрозу для североамериканского континента, а также и для всей планеты, как и супервулканы Йеллоустоун и Айра в Японии. Подробнее о том, как связаны между собой супервулканы и к чему может привести активизация любого из них, можно узнать из доклада о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Мы же не будем сейчас касаться этой темы. А рассмотрим данные Вулканической обсерватории Калифорнии. Согласно опубликованному отчету на сайте Геологической службы США, в районе кальдеры лонг было зафиксировано 974 землетрясения в октябре 2017 года. Непосредственно в самой кальдере было зафиксировано 62 землетрясения с максимальной магнитудой 2,7. Сейсмологи отмечают повышенную активность, которая стала наблюдаться в 2017 году. Ведь ранее в самой Кальдере среднее значение земных толчков составляло 10. Так, в сентябре в районе Кальдеры было зафиксировано 1104 землетрясения. Непосредственно в самой Кальдере было зафиксировано 61 землетрясение максимальной магнитудой 3, целых. в августе было зафиксировано 1387 землетрясений, а в самой Кальдере 91 с максимальной магнитудой 2,8. В июле было зафиксировано 2333 землетрясения, а в самой Кальдере – 91 с максимальной магнитудой 2,9. В мае было зафиксировано 279 землетрясений, а в Кальдере – 10 с максимальной магнитудой 2,7. В апреле было зафиксировано 330 землетрясений, а в Кальдере – 28 с максимальной магнитудой 2,9. В марте было зафиксировано 268 землетрясений, а в Кальдере — 7 — с максимальной магнитудой 2,2. В феврале было зафиксировано 247 землетрясений, а в Кальдере — 14 с максимальной магнитудой 2,3. В январе было зафиксировано 376 землетрясений, а в Кальдере — 46 — с максимальной магнитудой 2,1. Вы действительно еще считаете, что в мире ничего не меняется?